Бывает такое, что из-за того, что в голове очень сложные русские конструкции и слова-грамматика, то когда ты пытаешься что-то сказать на английском, то получается долго. Да еще и ну, не так, как бы сказал носитель, а как-то как из переводчика. Есть такое? Об этом поговорим сегодня. Но сначала подпишись на Puzzle English. Во-первых, английский язык контекстов. Буквальный перевод нас не спасет. Вы же не можете прийти в кафе и сказать: Bring me, please, a cup of coffee. Но, по крайней мере, я надеюсь, что вы так не скажете. У нас должен быть определенный набор шаблонов предложений, которые мы будем использовать в определенной ситуации. То есть, в случае с заказом в кафе, можно мне что-то будет звучать, как, например,. И без вариантов. То же самое мы должны делать и с другими грамматическими оборотами. То же самое мы делаем и с другим вокабуляром и в других ситуациях. Второй момент. Вы, наверное, слышали, как некоторые говорят «Он выучил английский по сериалам, он просто все время смотрел сериалы и фильмы». Ну а теперь давайте свяжем две эти мысли и подытожим. Как раз сериалы нам дают все это. Разные контексты плюс конкретные мысли плюс реакции в этих разных ситуациях. То есть, проработав это, когда вы в будущем попадете в такую же ситуацию, вы будете реагировать так же. Вроде все просто. Согласны? Ну а как проработать? Просто учить наизусть? Это отнимает у вас шанс импровизировать и полноценно понимать. Шаг 1. Выучили грамматический оборот с учителем или сами. То есть поняли, да, как он работает? Или выбрали какую-то интересную для вас тему и попробовали с учителем или сами по обучающим видео. Какая грамматика, какие обороты там есть? Шаг 2. Взяли какую-то тему или серию сериала и репетируем, как будто бы мы уже в этой ситуации. Проговариваем вслух много-много раз, повторяя за носителем. Кстати... Со скоростью тоже можно работать по-разному, обратите на это внимание. Ведь если вы можете очень быстро что-то прочитать, очень быстро что-то повторять, тогда в жизни у вас получится как раз нормальная скорость. Итак, учимся распознавать этот оборот, где он есть еще и почему. Это формирует насмотренность, наслушанность. А это самое важное. Слушать, повторять. Слушать, повторять. А зачем повторять-то? Подумайте вы или даже не обратите внимание. Но это прям ключевое. Вашему мозгу будет гораздо легче воспроизвести то, что вы уже когда-то произносили. Представьте типичную ситуацию, когда читаем про себя, кажется, вау, все легко. А как только мы пытаемся это озвучить, выходит труднее, да, или как-то не так. Поэтому важно именно произносить и самое классное, что эффект не заставит себя долго ждать. Это можно сделать самостоятельно, а можно и в хорошей компании вместе с Puzzle English. В нашем приложении много разобранных сериалов, много разобранной грамматики с тестами и упражнениями. Спасибо, что сегодня были с нами. Подписывайся на наш канал. See you soon!